вас на своем канале, в сегодняшнем видеообзоре я вам хочу показать вот такую замечательную кофточку, которую я связала э, совсем недавно, вязала я э, бобинной пряжей шерстяной и спицами номер 5 платочной вязкой, э, вот такую кофточку я видела на Ксении Бородиной в интернете, но решила к ней добавить также пуговички. Пуговички я брала максимально приближенные по цвету к своей пряже. Поэтому, в принципе, сюда можно носить как поясок, так и без. Вязала я ее не слишком длинную, такую вот немножечко ниже талии, на каждый день под джинсики. Вот, вязала обычным регланным способом, от горловины пустила 4 петельки на расширение рукавчика, затем набрав нужную высоту и ширину э, проймы вот, рукавчика, вязала сдельным полотном спинку и две полочки вместе. Постепенно я э, вывязывала петельки на планочках для пуговичек. Вот Получилось, на мой взгляд, неплохо. Делала небольшие убавления для рукавчика ближе к кисти, чтобы зауженное немножечко было с одной и с другой стороны. Вот И, конечно же, делала небольшие Убавления по бокам к, к талии, в общем, на уровне талии и под грудью. Благодаря платочной вязке этих убавлений не видно, все довольно-таки получилось аккуратненько и красивенько. И э, благодаря плотности ниточек таких вот бобинных, э, я бы сказала дубовых, получилось очень даже тепленько, очень даже плотненько, то есть на прохладную погоду самое то. Вот, конечно же, кому понравилось, обязательно комментируйте. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока!